где работали Бутлеров, Зинин, Марковников, Арбузовы. На протяжении мероприятия гости могут ознакомиться с коллекциями и музеями Казанского федерального университета. Конгресс Роскаталис завершится 25 сентября. Ариадна Кугушева, Фарица Хитоглы, Универньюз.